Ну что, к маракешу? Или как? Или мы все да, в да, уже? Да. да хорошо. Наносим маракеш. Ой, сейчас совсем это. Сейчас нас вообще в другую плоскость, наверное. Те, кто нас молча слушают, вы хотя бы слушаете ароматы вместе с нами? Они подглядывают! За нами. Да, да, Об, да. Обязательно, слушаем очень внимательно. А да. почему молчите? И, нет, вы не нас слушаете, вы ароматы слушаете, вы их наносите, вы их. Э... И ароматы тоже рядом лежат, все рядом лежит. Все. Ну, и да, и надеюсь, надеюсь, надеюсь, вы. По крайней мере вы тоже говорите что-то. Включайте <свят> <Процесс>. <свят> да, да, дело в том, что у меня вот, например, нету пробников даже. Я слушаю вас таким вниманием и такое ощущение, что я Прям вот чувствую даже, потому что я только приехала и не успела сегодня ага. получить, у нас дождь идет сильный гололед. Хорошо, угу. ну, надеюсь, что наша встреча вдохновит вас скорее. Да, да, или да. да. да. Но ну, я прям каждое слово слушаю. Ах. Так, все, эту на руку не слушаем. Слушаем эту теперь. Так, ну что, три пить это? Какой этот аромат для вас? Ну, я думаю, меня... что разные взгляды, да? Вот можно до да, три. У меня да, были да. заготовлены прямо сейчас. Я просто еще раз убеждаюсь, что это именно вот такой глубокий, густой и влекущий. Вот прям хочется в него прислушаться. Ну, как будто он ман манкий. Манки. Угу. угу. Алена, у тебя не так? Давай, как у тебя? Я в последнюю очередь. Я вообще Почему? хочу от комментариев удержаться. Честно, я не знаю, то ли у меня с носом что-то после ковида, но вот Лак Лиман же мне понравился, я его услышала, я его увидела, я его прямо вообще... А Маракеш для меня, я в последнюю очередь, хорошо? Ага. Когда я скажу, хорошо? Да, да, Татьяна. Я понимаю, о чем говорит Лена. Когда я первый раз услышала этот аромат от нашего ну, работника компании, да, которую, собственно, от Анжелики, да, угу. я немножко пришла в такой некий, ну, мягко говоря, ну, такой жесткий непонимание, да? потому что Гульнас говорит, Гульнас, давай быстрее, быстрее разбирать мы, потому что то, что было сказано там, как-то я не поняла. Но, в общем-то, я с ним встретилась. Я с ним встретилась, потому что в духе это образ, это, это удотворенное. И, как сказала Лена, я не поняла, что с моим носом. Я тоже грешу на то, что я глухла год назад от ковида, хотя все остальное слышу. Вот. я... Мне он очень-очень понравился. Вот эти ноты, вот все это. Потом проходит ну, буквально пять минут, и он у меня превращается, знаете, вот такой некий, какое-то водно-воздушное пространство. Я его не вижу, не ощущаю, не чувствую. Вот какие три, три эпитета сейчас слушаю. Анализирую, вот, формулирую. Это загадочный, mm -hmm. неуловимый и жаждущий. Мне все время хочется хочется его все время где-то вот... Где вот поймать, уши. поймать. Хоть в нос, в нос залить, чтобы вот его слышать, потому что мне он нравится, но я его не могу поймать. Так вот эту птицу, да? Mm -hmm. Вот и знаете, я вот тоже переживаю, как я наношу, я не знаю, у меня даже Дима слышит, ну, обычно у нас разное, я слышу, а он не слышит аромат. Я наношу, но ну, я не знаю, но ну, раз восемь, наверное, на себя, но ну, я его не слышу. Он говорит, Таня, так слышно, какой красивый. Ну, ну, как? Я грешу что, наверное, действительно это у меня проблема с носом. Таня, вот. можно одно, два слова то, что вчера. Татьяна его не слышит. Я захожу, я пришла в офис. На кори, в коридоре там нет. за сколько, Тань? За два. Я, я уже окунулась. Я пришла, до кабинета дошла, я говорю, что это? Татьяна говорит, я не слышу. А там просто вот такое облако, это просто океан. Океан аромата. А Потому я даже не могу. быть 8 раз. раз да. Вот. Это его рад. И знаете что? Я пока так размышляю, я утром на следующий день взяла вещь, и я услышала вот эти, и я прям, ой, вот, вот услышала, поймала. И знаете, мне рисуется такая картина, знакомство с человеком, который ты ждал всю жизнь, с близким, но ты понял с первого взгляда, что он любимый, твой, да, твоя вторая половина, возможно, твой будущий, там, вот муж, не знаю, вот та часть тебя, понимаете, вот ты с ним провел какую-то встречу, и он потерялся, он ушел, и это такое переживание внутреннее, что ты потерял самого близкого. Сам... Это моя картинка за секунду нарисовалась. Самого близкого, самого родного. А когда утром я услышала вот эти ноты, сразу это звонок в дверь, и тебе принесли огромный, потрясающий, красивенный букет цветов. И записка, что я с тобой, я тебя люблю. Понимаете, это до слез, это так тронуло. Это невозможно. И вот он снова со мной никуда не девался. Понимаете, как женщина там накрутит себе, пропала, исчез, все, А он, оказывается, просто реально был занят, и тебе отправляет вот, это, вот это, это нечто. Это такое состояние вот этой любви. Но я ее не вижу, не слушаю, как твоя вторая половина. Что mm -hmm. у меня было, кроме того, что Наталья вчера сказала вчера, я приехала в стоматологическую клинику, там на ресепшене сидели девчонки, и там, в общем-то, я одна сижу. И они такие у меня сходу, о, бакара, 540. Я недолго думаю, это я. У меня флакон с собой, они, да, слышно? Я говорю, я хочу вас угостить. В смысле угостить? Они такие шоковые сразу. Ну, говорю, давайте руки угощу. Так он 48 тысяч стоит. Знаете, вот такие сразу. Я говорю, да? Я показываю флаконы, а что это? Это там какая-то имитация? или нет, это... Компания Ламбре – это самодостаточный продукт, просто говорю. Ну, я такую фразу сказала, что молекула бакры, а, но она преображается в парфюм. То есть если бакара, допустим, она идет в туалетной воде, да, вот в магазине, то здесь это духи. Они нанесли, они такие, знаете, вот это да. И вот они уже анализируют. Ну, короче, я оттуда зацепила уже на парфюмерную премьеру, это первый раз такое было, когда мне за 20 лет работы, вот прям так сразу. Ну, я вообще не слышу его. Лен, я понимаю, о Ну, вот все готова вот прям в нос залить, чтобы слышать. Скорее всего, я вот тоже смотрю ноты вот эти там водные, да, но вот я не вижу вот этой тяжести, вот этой, возможно, восточности. Мой нос это не воспринимает. Это так, как ангел, вот параллельно сейчас я плотно работаю с этим ароматом, с ангелом и настолько знаете вот двойственное всегда говорили как ангел у нас но ну, одиннадцатый аромат это как э, некая э, индикатор да какой человек если какие ноты он слышит там кто-то слышит ваниль кто-то слышит допустим древесные океанические там вот эти хвойные да я никогда там ванили не слышала вот то же самое здесь видимо нос какие-то но ну, это вообще или не воспринимает или может быть до мозга доносит донос, совершенно в другом формате но для меня это, это нечто это просто такая загадка что ну, я хочу ею владеть я хочу в ней прям прям быть в ней но я ее не слышу спасибо Таня ну, а, да. Да. спасибо можно да можно да, да. да я вот полностью всей душой вот то что Таня говорила это вот тоже вижу и чувствую. Если сравнивать эти два аромата Лаклиман и Мар Маракеш, то мне кажется, что обладателю Маракеш не нужно доказывать статусность, и что он главный, и нужно себя, ну, как бы, выпячивать. Mm -hmm. Потому что он уже есть, вот это, он уже есть таким. Именно, тут не, именно, не нужно добиваться, чтобы тебя э, принимали таким потому что обладатель уже такой он внутри uh -huh. он Ладно. не он он тут не ставит целью доминировать и вот как вот ну, лак и задавить других но uh -huh. цен, что я главный здесь uh -huh. а вот может быть не то что как серый кардинал который немножко сзади uh -huh. он он знает что он уже такой что он ну, не то чтобы. Он уже знает, что он здесь главный, ему не надо да. это доказывать. Да. И он для меня тоже вот водно-воздушный, водно-воздушный и очень притягательный, богатым внутренним таким вот человек такой вот богатым жизненным опытом. С богатой душой такой вот. Богатый. Mm -hmm. Да, да, внутренний mm -hmm. богатство слова такого. Mm -hmm. Хочется в ванну из этого аромата. Прям надежный, надежный человек такой вот, такой вот. Немножко восточный образ. Вот почему-то мужчина, вот я не скажу, как вот в черном таком вот, немножко вот как вот, вот восточные вот носят вот, вот эти uh -huh. вот mm -hmm. хиджабы, я не знаю, но почему-то вот восточные страны. Почему? Алина, -то. <с Sure> <fantasy> а <doppia> а а то есть вы считаете, что мужчинам тоже он подойдет, да? Мужчинам, да, который уже состоялся в жизни, в жизни. Ouais, так, давайте вернемся к трем эпитетам, мы не все... Не, на, не активный рост, которому нужно делать карьеру и пробиваться, а который уже состоялся. Он уже agreement. на вершине? Да. Или она? Någon... А может быть, она как-то по-другому? Да ну да, что молчишь? Боюсь перебить и ксепить этими тремя. Просто очень много слов получается. Я его воспринимаю как роскошный аромат. То есть это получается человек, который уже позволяет себе какую-то планку выше. И ему на самом деле, вот подчеркиваю мысль Алины, что ему не надо ничего доказывать, потому что он уже самодостаточен внутри. Uh -huh. Значит, какие еще пяти придумала, значит, роскошный, изобильный, любя обильный, наверное. Uh -huh. И мне хочется, я не знаю, у меня такая книжечка есть, и здесь есть такая глава про ароматы, там каждый чуть ли не абзац, ну, очень красиво описывает. Я к нему подобрала, если можно, литературное чуть-чуть. Uh -huh. Так, сейчас... Uh -huh. да, ну, что за книжечка сразу скажи нам? Нет, не видно, скажи, как называется? «Красота без времени. без времени». «Книга, исцеляющая женщину». И там прямо целая глава есть про, именно про аромат. Mm, классно. Ну, такой литературный язык, что просто... Ну, я вот как бы два аромата, два абзаца по этому именно аромату. Мне казалось, показалось, что он не очень похож. Давай. «Топлая шикарность весомой долей смелой весны в своих чувствах, в ароматном облаке жизни ты была бесконечно красива». Твой аромат все еще переливался для тебя своими нотами, фонариками, бессовестно и бессловесно рассказывая тебе о том, какой красивой еще ты можешь быть. Прекрасно, прекрасно. Спасибо, очень, очень красиво. Да. А вот Данута прямо у меня сняла с языка эпитет роскошный. Да. Вот для меня он роскошный влекущий и глубокий вот э, а если одним э, словом я бы характеризовала глубокий он действительно вот э, хочется в него внырнуть и все-все-все нюансы эти вот э, выслушать э, впитать втянуть в себя да. mm -hmm. такой вот прям глубокий для меня вот такие. Mm -hmm. спасибо, спасибо мне очень. кажется это вообще шедевр парфюмерии Сказать такой вот э, эти, этот аромат, почему-то все у меня, кто не любит сладкие, э, они э, этот аромат не воспринимают сладким, они вот его воспринимают действительно таким вот таким вот ну для каждого свой, но точно не сладким. Вот как мы там, если раньше мы говорили сладкие, свежие, тыры-тыры, то есть вот он не сладкий И э, когда я уходила в театр, э, значит нанесла аромат, этот Имар от меня провожает и говорит. Я говорю, что сладкий, он говорит, нет, он не сладкий, он такой ароматный. Так, кто еще, кто хочет поделиться? Лен, видимо, твоя очередь наступила поделиться своим впечатлением. Ну, давайте. Значит, когда я его нанесла на себя, честно говоря, мне сразу дала в нос, знаете, вот как Анжелика как раз говорила про него, может, я этого ждала, Ну хотя я... Ага. Я вообще, как бы, когда вот какую-то рекламу, я даже не читала до сих пор описание на сайте, потому что сначала хочу сама да, да. слышать этот аромат, а потом уже, что написали, что говорят другие парфюмерные стилисты, например, да? Угу. Ну, вот мои первые ощущения, когда я его начала слушать, мне прямо в нос дала бинты с йодом. Да ладно. Вот за на найти. Я вообще бинты не услышала. Прям даже обидно бинты, за аромат. Знаете, бинты, пропитанные йодом. И вот больничка. Да, и вот больничка. И мне сразу вспомнилось фильмы военных лет, когда там в госпитале много солдат, они все какие-то больные. И вот... Вот да, честно говоря, через какое-то время я, ну, мне же надо дальше думать, что он раскроется, может, он как-то что-то начнет проявлять себя. Я его как-то не говорит, потеряла. Я, его, я, я нюхаю, нюхаю, как говорится, вот знаете, как этот в фильме Парфюмер, когда вот там да, женщина да, да. стала терять, да. и он ее собирал запахи нюхал с тела и потерял этот запах ее аромата, кожи, да? Вот да, точно да, так да. же я говорю, да где, где этот Маракеш-то, где же он? Я его потеряла. И как бы, ну все, думаю, Маракеш не про меня, я не знаю, что уж там, какой уж он там восточный, где он там сладость, где чего, я ничего не поняла. Думаю, ладно, послушаем на разборе парфюмерных стилистов, что скажут другие. Но самое интересное, ко мне на следующий день в офис пришла женщина, и я, я говорю, пришли новые ароматы от Ламбре, давай будем слушать. Она, ой, давай, давай, так интересно. Я ничего не говоря, наношу ей оба аромата. Она про тот мой Лак Лиман говорит, фу, про маракеш, Она такая, вау, какой аромат. Я и что в нем тебе нравится? Ну-ка, расскажи. Он говорит, он прям такой, слушай, такой вот прямо, я не знаю, как объяснить, такой вкусненький, такой прямо вот, ой, прямо, это что за чудо? Я говорю, это маракеш, новый аромат от пломбу. <свят> и вот, вот эти эмоции, я, я такая, ну-ка, что-то говорю, я не поняла. Ну-ка, говорю, давай, я давай слушать на ее коже. И вы а знаете, да, вот да. удивление, я потом начала понимать, что на, мы про PH кожи все время говорим, да? Угу. На мне он действительно, я снова нанесла на себя и даю ей. Она говорит, это что такое? <свят> Бинты с йодом. Угу. А на ней он пахнет сладостью какой-то, вот это именно восточной, вот какой-то, знаете, такой вот прямо теплотой. Такой, знаете, прям сразу, я на Востоке не была там, на этих, да, в, в, Самаркандах, в Самаркандах, в Ташкентах или где там, да. Ну, не из фильмов, и из, я прям сразу представила, знаете, закат, рыжий закат, теплый Самарканд, вот такие красивые, на, на ее коже. И, кстати, она тоже такая женщина, ры рыжеволосая, она руководитель, как бы звена такого, да, руководящего. И она женщина, ну вот если по описаниям характера, она вроде бы вот так и спокойная, и в то же время ну, руководящая, да, должность. И я что заметила, мы стали разбираться, что если смотреть вот именно с точки призмы PH кожи, я считаю, что моя кожа, ну, как бы жирная, горячая, потому что я сама эмоциональная, а горячая, mm -hmm. есть такое понятие, горячая печень, и люди с горячей печенью, они вот такие вот, ну, и да. аромат кожем, можно сказать, этот аромат съела, да, я его вот потеряла, я не поняла я его, а у нее кожа суховатая. И на ней он так зазвучал красиво. Я вот этот же аромат слушаю на ее коже, да, он звучит вообще сказочно, красиво. И я такая, так, очень хорошо, говорю, что ты ко мне сегодня пришла, я теперь понимание, у меня как бы пришло понимание, да, что как он будет звучать на разных людях. Поэтому я сама его не поняла, но благодаря вот этой женщине, своей клиентке, я поняла красоту Маракеша. Кульнас, хочу вопрос задать. Скажи, пожалуйста, откуда пошла вот эта фраза «бинты йод»? Вот если бы я не сказала Анжелика эту фразу, ну, у меня же в мыслях в страшном каком-то снегу даже не приснилась. Да, да я это, и, ну как сказать. откуда откуда пошла? Есть действительно люди, которые слышат, вот Лена же услышала бинты йод. Это, я есть как... потом, что у нас нет услышала. нет нет нет есть категория людей, которые вот э, э, э, начальные ноты или там не знаю какие-то ноты этого аромата ассоциируются именно с больницей, с йодом и с бинтами. Есть. Это ну, вот, начальные надо... это... это... только... Я даже, я я даже сейчас слушаю йода. и мне пахнет йодом. Вот даже Здесь сейчас это мне вот йодом это пахнет. Химозный, химозный элемент и вернил который входит в состав ароматов, он как бы аналог дубового мха сейчас считается, вот он именно, все парфюмеры как бы сходятся во мнении, что это бинты и Ну, не знаю, да, ну, многие. Как Чисто химозного как... В Маракеше там химозности нет. Но видишь, вот насколько людей... В ну, Маракеше полно химозности, если ты почитаешь состав. Я понимаю, это. но я, я и не своим ощущениям. Ой, я не, не про, то, мере, про не то, что не там не состав. Ну, смотрите, как бы мы сейчас не смотрели, все равно уже однозначно есть какие-то мнения, которых мы нахватались. Ну да. Потому что да, если бы мы сейчас чи, вот, чистый лист, никаких мнений, и нам ароматы, мы бы сейчас стали его описывать, исходя из своих вот каких-то восприятий мира, эмоций, каких-то картинок, как у меня, видите, пришла. Поэтому действительно духи это эмоции, это процентов разные. Вот эти качества. Да. Вот, а, вот, абсолютно а, помощью, согласна? По поводу бинтов и йода, помните, у нас был аромат интрига, помните? Интрига. Mm -hmm. Вот, кстати, мне многие говорили, что прям какой-то больницей пахнет. Вот я не знаю, почему, я не слышала это. А сейчас вот я вспомнила про эти, вот когда заговорили про бинты и йод, то я вспомнила, что, возможно, там тоже были какие-то такие йодные нотки. Вот я приду сегодня, я переслушаю на работе, у меня есть еще кстати, остатки? интрига Преслушаю. мой любимый аромат был. Mm -hmm. И если бы, если бы меня спросили вот ну, первый эпитет, и почему я не стала первая говорить, да, вот первый эпитет для меня химозный, вот ничего не поделаешь, вот химозный, он для меня и все. Для меня это аромат действительно богатый, роскошный, во-первых, он как, в него проваливаешься, и в нем теряешься, и он превращается в воздух вокруг тебя. Он загадочный, потому что он неуловимый, его хочется поймать. И это как, знаете, вот когда что-то тебе идет в руки, и ты начинаешь думать, надо тебе это или не надо вообще, да, вот, ты, ты даже начинаешь это отталкивать. А это аромат, который постоянно от тебя уходит. Он уходит, уходит, уходит, и ты вот за ним О, ходишь, как привязанная. Хочется ловить. Да. Хочется, да, хочется да, его да. услышать, услышать, услышать. И, и он так слышится. Как-то вот немножко мелькнет, немножко покажется, немножко проявится. Ты его вроде как поймала на одежде, а все, он уже пропал. Это точно. И его вот перестала точно. слышать. И это, это такой вот, если сейчас вот говорить про образ женщины, будем, да, это тоже вот такая же загадочная женщина, которую, за которую хочется вот, которую хочется поймать, которую хочется, Не которую хочется обладать. Но это очень сложно. Это очень трудно. Вот. Для меня это... Это аромат любовь. Своей. Я не слышу здесь никаких бинтов, никакого йода. Для меня это, вот, это что-то... Это, это специи. Это Он тоже вот охровый цвет такой имеет для меня. Это, это, это вот что-то такое э, изнойное в то же время. Но это когда солнце уже заходит, то есть нет такого палящего солнца. Он не такой яркий он очень приглушенный, но вот какой-то восточная сказка какая-то, загадка, что-то такое. Рынок, рынок восточный, вот для меня ры ры был. Рынок, рынок, рынок восточный. Рынок ры ры ры ры ры ры ры восточный, либо в момент его открытия там еще нет много людей, там еще нет вот этого... Нет, вот этого не дела. людей, а запахов, вот <свят> этой <свят> пряности, <свят> грудов, <свят> цветов, <свят> <свят> вот... вот. Я слышу «Восток», вот «Восток» и Восток, все. Восток, «Восток», да, «Восток», я тоже слышу «Восток». И, и, и наверное, так же, как на рынке, там, откуда-то тебе донесется один запах, потом какой-то другой, и вот как-то вот оно вот, как-то вот гуляет где-то вокруг тебя, то есть получается, что это, для меня это аромат как вот воздух, который наполняет все вокруг, ты его перестаешь слышать, вот как-то не слышишь воздух вокруг себя. Но хочется наслаждаться, но хочется его поймать. Нет. Давайте, вот женщина я, или, или мужчина, а? Да, Людмила? Хотела сказать, что да, я нанесла его вечером на, ну, вот на кожу, на руку. Всю <свист> ночь наслаждалась, утром стала наслаждалась, и все, теперь я его не слышу. А так хочется, так хочется, и не слышишь его. Вот даже вот сегодня вот разбираем, вот на, на душу я, ну вот еле-еле где-то там, вот, поэтому вот из-за этого нет вот этого удовлетворения. Вот, допустим, я помню, как в 201 вот я купил 201 я прям чувствовала, что вот как какой-то я аурой хожу. 37-й, вот тут вот, года два назад, тоже я прям вот чувствовала, что я в нем хожу, в 37-м. А здесь вот, правильно ты говоришь, где-то раз что-то про неё, и хочется это наслаждаться, но и нет этого аромата. Поэтому надо обязательно клиентам говорить что вот он такой, потому что иначе будут ну вот, все равно будут говорить вот он у вас не пахнет ну вот он такой а с другой стороны раз вот он дорогой все дело в том что вот я в тот раз говорила что некоторые ароматы они прям уже не знаешь куда от них деться и от них действительно возможно и голова болит и возможно себя плохо чувствуешь потому что это э, них не, не показатель дорогих духов когда ты сам на себе вот эти вот, уже не знаешь, куда от этого деться. А то, что показатель, то, что ты их не слышишь, не чувствуешь. Вот. Mm -hmm. Спасибо. Спасибо, Людмила. Да, все сошлись в неуловимости этого аромата. Итак, для mm -hmm. кого? Для какого случая? Когда носить? Куда носить? Куда в парфюмерный гардероб строить? Кто она или он? Какого цвета для вас этот аромат? Но я однозначно вижу это только женщину. женщину. Мужчину в этом аромате я лично, я нет, это не то, потому что это нечто эфиричное, это утонченное, это такое, да, это я для его носить хочу каждый день. То есть когда это по состоянию души, да, я хочу растворяться в наше время, вот это вот, это вот такое, мне кажется, что это аромат антидепрессант, поскольку поскольку ну, там кому-то бинты зеленка это лечение, да, грубо говоря. То есть а, здесь вот если действительно вокруг тебя такое воздушно-водное пространство, это, это наша жизнь, да, это аромат жизни, жизнеутверждающая однозначно, а, это, это статус, это уверенность, это реально ты ощущаешь, мне кажется, он даже женщины будут делать более стройной, более такой воздушной, да, вот, вот наверное, вот летящей такой. И она себя ощущает такой. Хоть это сложно, но факт тут, что нет. Сразу люди сказали, о, Бакара, ну, понятно, не знают его так. То есть хотя у нас там, ну, вот Наталья вчера, 20 метров коридор, две двери. Я нанесла днем мы с Димой ходили там гуляли, вечером встретились, она говорит, тут ты чё? Я говорю, ничего, аромат дома. Понимаете, что? что происходит? То есть ты в нем ты в нем плаваешь, значит, это, это однозначно, ну, пока он современный, да, допустим, и мне он дает энергию, силу жизнеутверждения, антидепрессант, то есть я не вижу, не слышу, что происходит вокруг, он дает такое некое умиротворение. Да? Ну, допустим, Марина говорит, специи такие, но я, наверное, соглашусь бы, что с Гульнас, когда действительно, почему рынок уже закрывающийся, потому что там остатки специй, не про людей. Или это заходящее солнце, которое слегка греет, и причем она соприкасается, допустим, с озером, да, где вот, вот, вот, вот, вот это вот эта вот такая, отблески вот этого заходящего двойственного вот этого солнца, да, и оно теплое, она греющее, наласкающее. И тут уже не хочется нырять, вот, нырнуть в эту воду. То есть это, это нечто. Это аромат, который дает, вот, Лена говорила там о берет, да, мне кажется, что это такой аромат защиты. Вот прям вот, вот этот водный воздушный шар, который ты вот в нем входишь, и ты защищен вот, от всего. И ты а, без, без слов, а, да, вот без лишних слов ты, а, как сказать, ну, тебе не надо доказывать. И ты распол располагаешь. Ты как будто даешь руку. Вот моя рука, я открыта, пойдем со мной. Угу. Спасибо, Тань. Спасибо. Таня сказала, да, вот тоже так вот мне как-то отозвалось это, что он антистресс, антидепрессант, вот такой вот. А у меня родился такой эпитет исцеляющий, исцеляющий душу, исцеляющий эмоции, нервы, как-то вот так вот умиротворяющий. Хочется слушать его и слушать. Да я, вижу, жизни, да, да, я вижу на женщине, но в то же время не исключаю мужчины, потому что у меня, вот, например, муж, он, ему нравятся восточные ароматы. Прекрасно на мужчинах звучат «Наш ангел», одиннадцатый номер, там, и другие ароматы. Поэтому я допускаю для мужчин такой... То есть это гурманский аромат однозначно, у -у -у. много гурманских нот таких. То есть и для гурманов, мужчин и женщин, Вполне подходит. Время года и сезонность, это может быть, ну, конечно, прохладное время года, вечер. Если днем и летом, то очень крайне дозировано, хотя бы вообще даже и не стоит. Да. ну вот сейчас, вот сейчас весна, вот такое немножко еще прохладное время, прям. Хочется в него окунаться. А цвет для меня такой, я бы сказала, малиново-бордовый. Вот такой. Но, но нотки вечерние, да, вполне, вполне вот подходят. Вот. вот сейчас пришло мне, вот, вот реальный образ, да, вот смотрите, мы говорим, допустим, в жару там не надо. А как в Турции, вот в этих вот странах, где там не были, да, мы допустим, как там в жару звучат специи на этих рынках? Там же нет такого, что ты там с ума сходишь, задыхаешься, да? Там своеобразное вот это сочетание, да, и состояние, потому что вот эта сухость зная, да, она как-то, ну как бы не знаю, как бы обволакивает что ли, дает некую такую э, своеобразную атмосферу вот этим специям, что ли, как бы они оживают. То есть, э, ну тут уже согласна. Согласна, Таня, сухой воздух это возможно, сухой воздух допускаю, но если жара и влажность, как у нас в Беларуси, то надо смотреть. Ну да, да. Да, да, да. Летом еще поделимся, как вот да, жена да, наступит, да, да. поделимся. Поэкспериментируем чуть-чуть. Ага. да. Знаете, я думаю, что человек, который любит тот или иной аромат, как в анекдоте, и мне пофигу, куда у него кепка. Бывает. Можно я скажу? Да, да, Наталья. Вот, я, я этот аромат туда послушала, я тоже, конечно же, я не услышала вот этих неприятных нот, он очень меня впечатлил, И я считаю, что этот аромат, в общем-то, подойдет для, для, для любой женщины, которой хочется почувствовать вот эти вот совершенно новые необычные ощущения, именно, может быть, даже влюблённости, какой-то защиты, уверенности, да, вот, ну, вот такой уверенности, знаете, женственности. Вот если вот, да, вот прям хочется его почувствовать, какой-то определенный промежуток времени, да, и вот если там целый день заботы какие-то, дела, опыты, вот надеть этот аромат и почувствовать все вот эти новые свои ощущения. Но ну, и все равно я, конечно же, говорю, что его нужно обязательно разносить для того, чтобы понять, в какой период времени там или какой период вашей жизни он будет для вас работать, как, может даже как целитель. Mm -hmm. Вот как исцеляющий аромат, аромат женственности, да, и вот есть такие завораживающие ноты, вот прям хочется слушаться, почувствовать, может быть, даже перенестись, да, вот в ту атмосферу, в которой ты не бывал никогда, и поносить вот этот, и почувствовать богатство и роскошь ароматов, которые вот, ну, то есть именно Маракеш, mm -hmm. почувствовать именно роскошь и богатство этого аромата, и как бы примерить это все на себя, эти чувства, ощущения. Mm -hmm. Почему да, угу, особенно и... важно именно на первое место выносить состояние человека на сегодня? Это крайне важно. Не просто на себя да. что попало на минуту, да? А опять же, да? что да, да. именно то, что это жизнеутверждающее. Это вот когда, знаете, у тебя какой-то энергетический прорыв, тебя там, допустим, кто-то вампирит, потому что я знаю, какой тип людей тебя, допустим, там вампирит. Ну, правильно, да? То есть это жизнеутверждающий, он дает тебе энергию, он тебя защищает, он тебя охраняет, но я не скажу, что, может быть, он дистанцирует, но он, он именно лечебный какой-то эффект дает Именно восстановление вот этой потерянной энергии, жизнеутверждающей. Я думаю, как все наши ароматы нутес, я бы сказала, что не все, а жизнеутверждающие. Каждый по-своему, да. Ноус, но, да. Да, хорошо, спасибо. Так, кто, кто, кто, кто? Да, нута. Девочки, сегодня у нас такое единогласие, мне кажется, мы так возбудились, <с defensive> сейчас, и вроде нет уже противоречий. <с Sketch> да, да, да, да, да. К -да -да -да. <Bible> тому, что вы все сказали как бы очень все здорово, я присоединяюсь ко всему этому, именно что исцеляющее, наверное, вот мне зацепило еще тоже это слово. Mm -hmm. И вот продолжение к этому, мне кажется, что это женщина, которая несет пространство вместе с собой. То есть она формирует какое-то пространство вокруг себя, где бы она ни была дома, или она вышла на улицу. То есть, то есть она хочет присоединяться к этому пространству, и она открыта для всех. Вот. И вот эта теплоты, доброты, наверное, роскоши, вот мне кажется, mm -hmm. то, что сейчас как раз не хватает в современном мире, мне кажется, этот аромат такой вот именно несущий какой-то вот прямо какой-то, ну, свет, добро, любовь, вот включающий. Mm -hmm. все. Да, мне очень понравилось, занута прям так. Ну не то, что мы там какие-то разногласия, нет, мы же разные ароматы воспринимаем, потому что аромат такой дерзкий, он спровоцировал всех, как бы нафиг Будь готов к провокации, к нападению, да, вот, он, вот мы увидели вживую. А последнюю, вот, сейчас провожу тоже парфюмерную примерочную, так интересно, люди приходят у меня с холодных а, контактов, да, Но ну, вот с этих нетворкингов, вот три подряд было. И знаете, что интересно услышав, услышать от людей так круто, что два часа говорят обо мне. Это так ценно, что сегодня никто никого не хочет слышать. По большому счету, тем более он почему-то клиповое мышление, там быстро, все быстро, а о чем-то каких-то проблемах, у меня проблема. Только сказала, типа, ой, у меня такая, понимаете? А тут на этой процедуре, вот этой, два часа говорят обо мне, и он просто, знаете, он растворяется. И тем более еще показывают ему, он встречается сам с собой, показывают ему решение, он просто кайфует Хорошо, так. Кто еще ну, не поделился? Я... А, Лен, да, давай. Исходя из всего услышанного, да, я, у меня почему-то фильм вспомнился про «Белое солнце в пустыне», и там вы читай, открой личика, да? <смех> это как <смех> раз <красная, смех> про эту женщину, которая вот неуловимая, которая закрывающаяся или <смех> что там. Причитай, <смех> открой личика, да? То есть за этим ароматом, за этой женщиной, наверное, ну, будут ухлёстывать мужчины, да, внимание как-то больше <смех> это ей уделять. То есть она какая-то загадочная, наверное, да? <смех> да, да. Да. Недоступная и у, как, время да, да, да, да. все Ой, время куда-то убегающая. Да-да-да, все время ищет. никак не откроет личика. Да-да-да-да. <свят> <свят> да. да, да, да, да. да. Угу. Спасибо. Так, куда, будем, куда можно рекомендовать этот аромат? Для каких, uh, решений, для каких задач? Для решения каких задач? По Просто быть. Просто быть. Просто будь. Просто будь. Угу. <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> Мы с вами же его обозначили как некий антидепрессант, да, то есть его можно для отдыха рекомендовать, для такого спокойного с собой, для восстановления своих сил, для того, чтобы соприкоснуться, побыть с собой. Ресурсное состояние свое. Да, вернуть себя в ресурсное состояние. Угу. Для свидания подойдет? Да, да, идет, конечно, идет, конечно, конечно, загадка. Я думаю, наконец-то появилась альтернатива нашему девятнадцатому, который тогда аромат гармония, который сглаживается вот эти, так сказать, надо только проверить еще его. Дели. Да, да, да, да, да. А, но а, на мой взгляд, вот если сравнивать даже, что ты сейчас девятнадцатый сказала, да, этот аромат более хитрый. То есть да. он, не так, он не так просто, как... Девят, он... Вот. А тут что-то вот как-то... И это как раз и вызывает желание разгадать, желание понять. То есть ты ощущаешь эту неоднозначность, ты слышишь эту неоднозначность и хочется разгадать эту загадку. И он поэтому и как магнит притягивает, поэтому ты ходишь за ним, как вот... Я не знаю, что, что, зачем еще вот так вот ходит, но, да, да, он очень, очень влекущий, согласна, да. Поэтому я для тебя его записала как аромат такой мягкой силы, мягкой силы. Он достаточно сильный аромат, то есть нельзя сказать, что он слабый, нет, он, он сильный, и он действительно аромат женщины, которая как вот Талин сказала, не нужно, ей не нужно уже ничего о себе доказывать, она такая есть, и она вот себя такую несет. Она позволила себе быть самой собой, ей не нужно ничего изображать, ей не нужно ничего придумывать. Она просто есть, как Таня говорит. Просто есть. И, и этот аромат, он распространяет вокруг нее вот эту ауру ее мягкости, женственности, загадочности, ее мягкой силы и непонятности, неоднозначности, она разная. Для свиданий, да, на работу, не знаю, что там делать на работе. Смотря быть. какая работа. Смотря какая работа, да, если с людьми, то может быть, если, потому что, в принципе, аромат располагающий, он располагает, он тебя приглашает на свою территорию, и тогда ты можешь уже здесь делать то, что ты считаешь нужным. Мне понравилось, Данута то сказала, женщина, которая несет свое пространство, знаете, все свое. Да-да-да. <сцес> да. Есть, наверное, таких вот на э, туристических вот, этих местах огромные такие шары, знаете, куда человек заходит да. и там бегает по воде. Вот такое У -у -у. нечто, вроде бы огромное, вроде бы и прозрачное, но он но он замкнутый, да, какой-то он такой, э, не знаю, ну, не знаю, даже слов нет. Но в него да. хочется провалиться, в него да, какое-то да. пространство хочется попасть, и, и хочется, и, и, и ты, и это знаешь, как вот, ты вроде как видишь, есть какая-то граница, есть что-то вот здесь, а есть что-то там, но при этом нет этой четкой границы, и, и тут вот загадка вот сейчас это возникает, все заполняющий собой, да. Так же, как и женщина стремит всегда заполнить пространство, которое она, в котором она находится, она всегда стремится заполнить это пространство. Вот этот аромат, который как раз позволяет заполнять это пространство и делать его своим. Очень так незаметно, очень мягко, очень так э, ненавязчиво, но ты... Раз в момент, и ты вдруг понимаешь, что все, пространство занято. Хисничка и скалочка, вкалка. Уже все, здесь уже она, и она все это занимает. Это ее пространство. Вот такой вот аромат загадочный. Такой вот у нас. Вот такие у нас сумасшедшие по красоте ароматы появились. Да. Кто пробовал лейринг? Наталья, ты, по-моему, пробовал лейринг, да? Два аромата вместе? Да. Кто но... А кто еще пробовал сочетать? А вот так сочетай. Можно сосчитать Взять два Блоттера. Две руки сразу Ну, здесь, конечно, нужно попробовать, может быть, еще другие ароматы, более легкие, потому что здесь, конечно, получилась тоже такая непростая композиция. Угу. Ну, у меня здесь Лаклиман все перебивает. С 203-м кто пробовал, кто рассказывал про 203-й? Наталья, тоже что да? Нет, Марина, говорит... Марина. А, Марина, Марина, а, а, Марина про 203-й говорила, да-да-да. То есть можно попробовать, сочетать и посмотреть, что, как это будет. И потом поделимся. Ну, учитывая то, что он у нас в парфюме, концентрацию парфюма конечно вот надо его совсем чуть-чуть прямо вот так облачка чуть-чуть и потом уже другой аромат более легкий хорошо ну что друзья мои как вам вообще я так рада вас всех услышать я вот сейчас проходила обучение по разбору ароматами с Рамин. Угу. И я теперь увидела, наверное, это вот в лицо всех девочек. Вот. И очень приятно с вами сели познакомиться. Спасибо. И... Вот. Спасибо, Марина, ты, ты, ты очень здорово слышишь ароматы, поэтому И... будем дальше разбирать, будем ждать новой новинки, будем снова разбирать. Спасибо а... всем, спасибо. Вот смотрите, после Муракеша вот э, аромат, который вот, не особо-то хочется сейчас куда-то бежать и что-то делать, да? Надо Никуда. было на да -да -да -да -да. надо было кинуть Да-да-да-да. Надо было все-таки Лаклиман на вторым слышать, слушать, да? Мы бы сейчас кочили, мы бы и побежали бы А тут он располагает каким-то таким вот посидел, что-то такое задуматься, в себя уйти и так далее. Но в любом случае. Спасибо вам огромное за нашу сегодняшнюю встречу. Я получила огромное удовольствие от нашей с вами совместной работы. Вот, поэтому я думаю, те, кто нас тихонько слушал, тоже получили для себя много интересного по поводу этих ароматов. Кто еще не получил, скорее получайте, слушайте, делитесь своими впечатлениями. Вот, ну и нам остается всю эту красоту нести теперь людям, чтобы они тоже наслаждались. Чтобы они тоже могли разделить нашу радость по поводу наших новых ароматов. Но вот. вот смотрите, как важно все-таки, что мы как-то их, знаете, сейчас мы их, это холсты, которые написаны знаменитыми художниками, да ну просто холст. А когда мы их одели в красивую рану, да, в красивую, вот на красивую стену повесили, то же самое сделали мы сейчас с ароматами. Мы их как-то обуздали. <смех> да. Каждый. Мы нарисовали какое-то определенное видение, такое у нас коллективный, а, как это был, мастер-майнд такой, да, да, да, да. А, Вот. И на самом деле теперь как-то уже они а, более понятны. Потому что первые вот эти эмоции, состояния, это хорошо, когда с кем поделиться, да, если мы с Димой там, допустим, а, как каждый там может быть, или Оля с мужем, да, как, допустим, Лена увидела одно, хорошо, что у нее на следующий день пришла ее на другой женщине услышать, да, настолько здорово, во-первых, это опять же наша факторная насмотренность, и так круто, реально не хочется уходить. Ну, это наша не последняя встреча, мы еще с вами встретимся, еще разберем, еще послушаем, потому что сейчас в разработке новые ароматы ноут так что будем, будем с вами еще слушать, будем еще все это изучать, слушать да. и понимать. А ну, сейчас, короче, банк да. бан будем закрывать теперь лаклиманом и этим. Да, Артестом. пока да, пока да, пока так. Хорошо. Девочки, а я хочу да. сказать вам, как здорово, что мы все снова собрались. И как были времена, когда Нута Никитина говорила, я все ее слова вспоминаю, мы опять полетали на ароматных облаках. Да, и, да, да. Да. да, да. Да, да, девочки, чтобы да. у вас это продлевалось, проводите парфюмерное примерочное. Это такой кайф, просто кайф. И как начинаешь, во-первых, это. Знаете, я понимаю, что это уже желание адреналина, вот просто уже не, не, не знаю, что там будет. Я понимаю, что мы говорим о ней, о, о моей, да, о клиентке, допустим. Но это, это просто кайф. Я вот сама, знаете, как это, как наркоман. Я вижу, как тебя уже так от предпушения. И Смотрите, вот я хочу сказать, у нас вот мы сейчас все здесь собрались, я в Удмурции, да, кто-то с Урала, кто-то с Татарстана, с Белоруссии, да, Артур и Алина у нас откуда, я не знаю? Краснодарский край или Ставропольский Краснодарский край? Краснодарский край, вот смотрите, мы с такой, как говорится, географией, да, а все равно собрались и как бы пришли как-то в какое-то, может, единое целое, да, что-то вот... Говорим об одних ароматах и свои вот эти эмоции высказываем. Сошлись к какому-то единому мнению. И это так здорово. Спасибо, Гульнас. Спасибо. Да, спасибо Гульназ. вам, спасибо, что откликнулись. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Дорожительно объявляю нашу встречу <свеч> завершенной. Всем <свеч> хорошего дня, всем хороших весенней недели. Всем отличных клиентов, всем красивых э, примерочных э, гардеробов э, и э, кайфоважных. Да, да, да, да, да, Конечно, да. и денежек обязательно. И доходов. Спасибо, девочки. Благодарю, девочки. Всем хорошей недели. Благодарю. Я слышал внимательно, что тут рядом был. Хорошо. Oh. Заканчиваем, заканчиваем. Заканчиваем, заканчиваем, все, да, Смаракеш, да. сегодня, все. Да, ну, все до новых, до следующих встреч. Всем пока. Пока, пока, девочки. Спасибо, спасибо всем.